Приветствую всех на своем канале, и прежде чем начать тему данного видеоролика, хочу сделать небольшое объявление. В ближайшее время на канале будет положено начало новой линейки видеороликов, посвященных радио, а именно передатчикам, приемникам, антеннам, экспериментам и всему, что с этим связано. Поэтому оставайтесь на нашем канале впереди ждет вас очень много интересного ну а теперь к теме видеоролика продолжение темы полезной электроники из китая сегодня у нас виновником обзора становится вот этот вот USB осциллограф до этого пользовался вот таким портативным так как ранее мы в основном занимались силовой электроникой и всякой мелочевки то вот такого портативного было достаточно более менее корректно он работает до 100 килогерц ну и соответственно когда я уже перешел на высокочастотную технику то такой осциллограф стал вообще бесполезен понадобилось что-то посерьезнее ну из всего бюджетного что было на алиэкспресс оказался вот этот USB осциллограф. Смотрел я другие обзоры по данному осциллографу, где тестировали его способности. Отображает он более-менее корректно до 30 мегагерц. Понятно, что китайцами заявлено 60 мегагерц пределу измерений, но за ту цену который он стоит, это вполне приемлемо. И мне как начинающему радиолюбителю на первое время сойдет. Но, естественно, начинающему я имею в виду радиоэлектронику, а не силовую электронику, чем занимался ранее. В комплекте у нас имеются всякие вот такие колечки, калибровочная отвертка, вот такая брошюрка. С ттх осциллографа диск с программным обеспечением там есть и видеоролик как установить все драйвера ничего сложного в этом нет подключаются через usb пор 2.0 имеет он два независимых канала вот в данный момент они задействованы вот мы видим usb подключен у нас здесь выходы на щупы двух каналов вот здесь мы видим это контрольный встроенный генератор на 1 килогерц для калибровки осциллографа так чему же он сейчас подключен здесь у меня на столе три передатчика вот такая fm шарманочка на 100 мегагерц Пробовал я подключать ее к осциллографу, но данного сигнала осциллограф вообще не понимает. К Первому каналу у нас подключен задающий генератор с предусилительным каскадом и амплитудным модулятором. Но в данном случае вот этот проводок подключен к плюсу минуя модулятор чтобы мы видели несущую частоту здесь стоит кварц на три с половиной мегагерц и вот мы видим осциллограмму первого канала вот более точная частота 3563 и второй задающий генератор там установлена микросхема кварцевый генератор на 4 мегагерц но ну, более точная частота три что на втором канале осциллограмма не совсем ровная это еще связано с наводками тут у меня куча аппаратуры блоки питания вот корпус задающего генератора не заземлен и осциллограф тоже не заземлен поэтому наблюдается такой эффект поэтому чтобы осциллограмма более менее ровно отображалась желательно корпус осциллографа заземлять но также нужно учитывать что на качество отображения осциллограммы также влияет и качество блока питания К задающему генератору сейчас подключен мой самодельный лабораторный блок питания можно видеть в осциллограмме вот такие наводки помехи от блока питания в свое время я не позаботился о хорошем выходном фильтре на этом блоке питания ну собственно тогда мне такой фильтр и не нужен был там стоит на выходе простой понижающий DC-DC преобразователь китайский и больше ничего нет так что мы здесь видим тут думаю уже каждый сам разберется кнопки включения выключения вот автоматическая настройка осциллографа на сигнал чувствительность входа этим регулятором мы можем растянуть осциллограмму второй канал сейчас отключен и не менее важная функция которая мне понравилась здесь это наличие анализатора спектра вот включение и выключение его здесь мы видим вот главную несущую частоту и гармоники с помощью вот этого анализатора спектра мы можем настраивать выходные фильтры каскадов что очень важно для построения и настройки передатчиков ссылка на данный осциллограф будет в описании ну и соответственно о всех этих приборах мы поговорим уже в отдельности про каждый индивидуально в новой рубрике. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пока.